Юля увидела меня. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Дмитрий Лаптев. Ну вот и подходит к концу наше короткое уральское лето. Мне это время нравится не только обилием красок и плодов, но и активным клевом рыбы. Сегодня я снова отправился на природу, прихватив с собой удочки. На озере Синяковское тихо, по кругам на воде видно, как играет рыба. Первой достаю удочку и ловлю на червя. Процесс ловли не всегда быстрый, но он приносит умиротворение и радость. Через некоторое время приманку берет хороший карась. Как только клев стихает, откладываю удочку в сторону и достаю спину. Как всегда, пробую рыбачить на разные снасти. Сегодня щука идет на виброхвост или бейтфиш. Практически сразу после смены блесны вертушки попадается первая щука. Активный клёв делает рыбалку захватывающей, но я прихожу сюда не только ради рыбы. Время уединения для меня гораздо важнее. Созерцание природы и слушание тишины – отличный вид отдыха и медитации для души и духа. Все, что имеет начало, имеет и конец. Подходит к концу и моя рыбалка. Сегодняшний улов отличается разнообразием. Я поймал целых 5 видов рыбы. А вы любите активный отдых на природе? Напишите об этом в комментарии. Я читаю каждый ваш отзыв. Пожалуйста, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Впереди много интересного. Спасибо за просмотр и всего вам хорошего. Соля увидела меня. Пошла, красавица.